Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я собираюсь приготовить хачапури. Это грузинский традиционный пирог с сыром. Официально признан памятником нематериального культурного наследия. Это не просто блюдо, это часть культуры и истории страны. Без него невозможно представить грузинскую кухню. Существует десятки рецептов теста и начинки. Но я считаю, главное не поскупиться на сыр. И у каждого региона свой фирменный рецепт хачапури. Я уже делал хачапури по-аджарски. Кстати, если кому-то интересно, вот здесь. Всплывающее окошко будет. Переходите и посмотрите, насколько это просто готовить. Сегодня я вам покажу, как приготовить хачапури по-мегельски. Итак, что же нам понадобится для приготовления теста? 500 граммов муки вещего сорта, 350 миллиграммов теплой воды, 40 граммов растительного масла без запаха, 40 граммов топленого масла, но если у вас нет топленого масла, очень легко можно заметить на сливочное масло. 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка сухих дрожжей и 1 яйцо. Берем воду. Воду обязательно используем теплую, не горячую, не холодную, а такую, когда мы сюда засовываем пальчик, чтобы его было там комфортно держать. Но тем не менее, чтобы оно не было прохладным, потому что нам нужно, чтобы дрожжи разошлись. Вливаем воду в миску. Далее добавляем дрожжи. Если вы используете свежие дрожжи, то вам понадобится три 3 раза больше свежих дрожжей. И все хорошенько перемешиваем. Добавляем сахар. И оставляем на пару минут. Далее добавляем топленое масло компной температуры и одно яйцо. Все хорошенько перемешиваем. И добавляем муку. Добавляем соли. Все хорошенько перемешиваем. Далее добавляем растительное масло. И все хорошенько перемешиваем руками. Как все хорошенько перемещали, подпаляем рабочую поверхность мукой. И перекладываем наше тесто на рабочую поверхность. Теперь нам нужно все хорошенько перемешать, чтобы тесто не липнуло к рукам. Сверху тоже подполяем мукой. Тесто очень нежное и послушное. Очень легко работать с таким тестом. Итак, друзья мои, прошло 5 минут, тесто уже не липнет к рукам. Берем немного подсолнечного масла, выливаем на дно миски, прям чуточку. Это делается для того, чтобы тесто не прилипало к миске. Все хорошенько смазываем. Сверху тоже добавим чуточку подсолнечного масла. Прикрываем пищевой пленкой или полотенцем. Сейчас тесто пойдет на брожение и оно будет бродить при комнатной температуре примерно час. А тем временем мы приготовим нашу начинку. В оригинальном рецепте нам понадобится сыр сулугуни и эмеретинский сыр. Но так как я нахожусь во Франции, очень сложно найти эти оба сыра. Но ничего страшного, все очень легко можно заменить сыр сулугуни на сыр моцареллу. У меня тут 400 граммов. И эмеретинский сыр на фету или брензу. Тоже у меня 400 граммов. Берем фету и раскрашиваем на куски. Сюда же к фету добавляем моцареллу. Все хорошенько перемешиваем. Теперь немного солим и перчим. Достаточно. И все, друзья мои, сырная масса наша готова. Тем временем, друзья мои, тесто наша подошло. Она увеличилась вдвое. Посмотрите просто на это. Вот. Подпаляем немного рабочую поверхность мукой. Теперь берем примерно 300 граммов теста. Hola. Друзья мои, пока я займусь тестом, я включу духовку на максимальный нагрев. У меня примерно 270 градусов. Подсыпем немного мукой. Подровняем руками. Друзья мои, чтобы у нас получился вкусный хачапури, у нас тут 300 граммов теста, берем столько же сыра, 300 граммов. Друзья мои, соберите в шар и положите аккуратно посередине. И собираем тесто, в принципе, как на хинкали, вот так. Переворачиваем. Теперь немного давим в тесто, чтобы сыр у нас распространился по всему тесту. Аккуратно, не спешите. Теперь нам нужно раскатать тесто. Берем скалку и раскатываем равномерно со всех сторон, чтобы везде одинаково распространился сыр. Это очень важно. можно и руками немного подровнять, чтобы она у нас была круглой. Так, друзья мои, тесто наше готово. Теперь перекладываем на противень. Так, осторожно. Под противнем выкладываем силиконовый коврик, чтобы тесто наше не прилипало к дну. Но если у вас нету силиконовый коврик, можете подсыпать немного мукой. Хотя пури имеет свойство подниматься, чтобы сильно не поднималось. Мы сделаем маленькую хитрость. Разорвем в нескольких местах тесто. Вот так. И сверху выкладываем сырной начинки, примерно 100 граммов. Аккуратно. И отправляем наше хачапури в заранее разогретую духовку при 270 градусах. Примерно на 9-10 минут, пока она не станет румяной. Друзья мои, хачапури наши готовы. Посмотрите просто на это. Перекладываем на доску, берем топленое масло и намазываем на хачапури. Ссылка на топленое масло будет в описании. Теперь все это дело разрезаем. Друзья мои, посмотрите просто на это. Согласитесь, друзья мои, что выглядит очень классно. А если бы еще и запах почувствовали, то это было бы вообще. Надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Я постарался показать вам самый лучший вариант Хачапури. Результат вы сами все увидите. Теперь все это попробуем. <свес> Друзья мои, у нас получился просто великолепный хачапури. А на этом я все. Если вам понравился этот рецепт, поддержите мой канал, поставьте жирный лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. А на этом я все. Всего вам хорошего. Приятного аппетита. Пока-пока.